исследования вышли на такой стеди стейт я бы сказал когда э, все успешно работает и очень важно то что помимо того что оборудование у нас работает хорошо наши сотрудники э, достаточно хорошо владели методиками исследований и сейчас проводится исследование на очень хорошем уровне вот из Исследования мы продолжаем исследования в области развития нервной системы. И это в первую очередь физиология развития нервной системы, а также и патофизиология различных патологий, которые связаны с развитием, в частности, эпилепсии. Есть план исследования ишемии головного мозга. Из наиболее интересных наблюдений, которые были сделаны за последний год, я бы отметил несколько. Первая – это работа, в которой участвовали казанские аспиранты. Это Дима Сучков, Оля Митрухина и наш коллега из Франции Марат Милибаев, который тоже является сотрудником мировой биологии. Эта работа была посвящена исследованию развития самоатсенсорных карт в голове у крысят во время рождения. Вот, в этой работе решался очень интересный вопрос о том, в какой степени развитие головного мозга, в частности, в той... в его части, касается ощущения э, самосенсорной информации, то есть тактильной информации, информации и проприоцептивной информации, в нашем мозге, в какой степени эта карта представительства нашего тела в головном развивается в соответствии с генетическими законами? или же активность, которая обусловлено внешней средой, тоже может влиять на это развитие. И вот оказалось, что генетические карты головного мозга формируются довольно неточными, и для того, чтобы они сформировались правильно, необходима активность со стороны сенсорных органов из внешней среды. Затем довольно интересный фрагмент был сделан Юлией тоже аспирантом из Казанского университета, в и котором... другими сотрудниками кафедры физиологии. Эта работа касалась того, что, каким образом различные вещества, с которыми может соприкасаться ребенок в процессе развития, могут влиять на развитие мозга. И, в частности, были исследованы такие вещества, которые относятся к классу общих анестетиков, которыми ребенок может соприкасаться в момент хирургического вмешательства. А также исследовалось воздействие танола, активности нервной системы у развивающихся крысят. В... в этой работе было показано, что во время первой недели после рождения, что соответствует, примерно, второй половине беременности у человека, эти вещества, танол и общая спец... в принципе, оказывают полное угнетение активности нервной системы. Причем, скажем так, однократное введение панолы, которое соответствует такой однократный, однократному приему алкоголя, вызывающего очень сильное пение у человека, приводило к полному подавлению активности в течение как минимум шести часов, в то время как у взрослых э, животных мы наблюдаем типичные эффекты состояния, во-первых, комы алкоголя, мы видим медленно-волновые медленно -думановые. активность, то есть, хотя происходит подавление активности также и у взрослых животных, но этот уровень подавления намного-намного меньше, чем у детей, у которых, я напоминаю, алкоголь и вот эти анестетики полностью... подавляют активность мозга. Почему это интересно и важно? Потому что было показано, что вот эти вещества, если они... они... ...спозированы к ребенку маленькому, да? к кладу э, приматов Ихатов, тоже такие эксперименты были сделаны. Они вызывают очень мощную стимуляцию смертных нейронов. Например, в дозировки алкоголя, которую мы исследовали, они вызывают э, примерно, примерно половину количества нейронов в коре головного мозга новорож... новорожденных ресаев. Наиболее чувствительных участков головного мозга. И результатом этого является известный в науке и в клинике фетальный алкогольный синдром. То есть те дети, которые рождаются у женщин, которые принимали алкоголь во время беременности, возникают очень серьезные дефициты нервной системы у плода после рождения. То есть вот эти, вот эти наблюдения они еще раз звонят в колокол угрозы приема этанола, алкоголя беременными женщинами. Ни в коем случае нельзя этого делать.